Дэд, что стоит за руб stato? Мы грубо! Мы готов за рубашку! Дэд, мы рады за рубашку! КОНЕЦ Доброе время суток, люди и монстры Мы играем теперь, уже за двух котов Да, это уже кажется четвертая часть прохождения второй части и все становилось выглядеть лучше для кошки. Она получила одного из своих друзей обратно. И они направлялись за остальными, за другими. Она не могла быть счастливее. В общем, я думаю, что кошка просто исчезла, та зеленая, а она, оказывается, стала как бы частью нас. И когда мы нажимаем квадрат, она меняется кошка белая превращается вот в зеленую ну и у нее способность простая просто когда она превращается в воду исчезают или появляются объекты которые подсвечены зеленым вот так и ну и музыка хорошая она называется кстати компаньон это я из э, оригинальной игры знаю так ладно я просто прошел мимо так, а здесь, наверное, нужно так, да? Хорошо. Интересно, какие будут способности у других котов или кошек? Так, на штуку, на эту штуку. И нет, не в шипы, не в шипы. Обратно, обратно, давай. Ох, один капался, так, так, так, давай. Ну как, так-то? Ладно, еще раз. Он вот сейчас заряжание потерял. И сейчас тоже... Не, знаете, давайте я вернусь. Сейчас. Хотя... Э -э ладно, так попробую. Так, так, так. Ну, аккуратнее. Хорошо, еще раз. Так, на эту штуку. На эту штуку. Да ладно, здесь-то я как упал. Так. Сохранение. Используется умом. Вот так. Ой, когда она в форме воды, она неуправляемая буквально. Как и белое окошко тоже. Она просто непредсказуемое ранее будет сказать. Потому что не знаешь, куда она пойдет. Я нажал чуть-чуть. Вот буквально чуть-чуть вправо. А она уже уже упала с этой штуки. И тут шипы внизу. Наверное, я должен как-то быстро научиться переключаться между этими сосудостями. Воды я имею в виду и способностью просто. Так, я... Ну, я подумал, что я прошел, но нет. Я снова умер. Хорошо. Ну, вообще не очень хорошо. Так. Так. А, еще, кстати, забыл сказать. Видео, что не выходило целую неделю. Я очень извиняюсь за это. Я снова умер. Я очень извиняюсь за то, что нет видео целую неделю. Не было. Ну просто учеба, понимаете, надо даже не тупым быть совсем чуть-чуть а умным. И поэтому у меня видео не выходит. Но сейчас выходит. Потому что у нас 23 числа уроков.. О, неужели это прошел? Круто. У нас 23 числа уроков не будет, поэтому. А это как проходить? В смысле, сто. Нет, о, нет. Я умер от штуки, которые не должен был. Вот, у нас 23 уроков не будет, поэтому я, можно сказать, два дня свободен, два дня с половиной. И сегодня выйдет сразу два видео по Skyforce и вот по этой игре. Первая часть Skyforce, кстати, скучная. Я нашел вторую часть, вроде выглядит поинтереснее, но я еще не играл. Ну, я надеюсь, что вторая будет лучше, чем это, Потому что это, ну, интересное, конечно, но довольно скучная, по-моему. Потому что там столько раз надо все перепроходить. О, синяя кошка. Это ж наш друг, наверное. Синяя кошка ждала. Ждала их рядом с дверью. Не было нужды в словах. И с ним произошла та же самая штука, что с зеленой кошкой. Они теперь могли приключаться вместе. Да, вот такое вот слово смешное. И теперь, я так понимаю, я могу стать синей кошкой, да? Ого, это очень быстрые штуки. Так, что я сделал? Я остановил время? А, то есть, когда он в воде, он время заведляет. Ого, oh, да. Yeah. Убираю штуку, появляется такой квадратик. И он остановит время внутри себя. Круто! Но иногда он не останавливает. Но чаще всего. Хорошая способность. Здесь она нам очень пригодится. Потому что тут очень много штук, которые. Так, и кошка у нас перевозбуждена от всего, что тут происходит. Ой, Джойт. Она была. Ох, Ох, Эта штука сошла с ума. Вы видели, как она крутилась бешено? Это как вообще? Я должен на это запрыгнуть был. Так, зеленая. Здесь тоже зеленое. Здесь синее нужно использовать. Не так. Вот так. И в конце зеленая. Так. И вот. Все. Хорошо. И сейчас, наверное, мы должны встретить красную кошку, да? Это еще один друг этой кошки. Так, могу ли я остановить временно для двоих вот этих квадратов? Так, вот для тебя и для тебя. Вот, так, хорошо. А через этот мы просто перепрыгнем через эти мигающие шипы. Так, я вижу впереди стену из этих штук, но я могу ее легко пройти. Вот, так, все, хорошо. Просто так я бы это точно не прошел без способностей таких. Так, зеленая кошка нужна нам сейчас. Отлично. И здесь. И здесь так а ну я могу я могу просто перепрыгнуть забавно так здесь а здесь как так давай О, Нет, я думаю я смогу перепрыгнуть это мой шарик упал не обращайте внимание у меня просто на кровати много мусора лежит так, ну вернемся к видео, да? Я вот здесь вот пытаюсь выживать. Вроде как пока более-менее удачно. Так, тебя остановим. Ага. Теперь надо троих поймать в кадр. А, ну, ну или так. Тоже выход. Так, зеленая кошка, давай где-то вот так так так так э, синяя помогай спасибо но я думаю что все-таки синий кот а вот эти две белые и зеленые кошки не знаю почему но мне так кажется буду их называть так так зеленая нужна помощь здесь а, можете я просто перепрыгнуть через них нет я уж так все о красная кошка красная кошка ждала их рядом с дверью и снова не нужно было говорить ни слова красная кошка стала частью кошки и они могли теперь вчетвером даже ходить по этим мирам. Так, что же умеет красная кошка? Я вижу красную штуку. Так, нажмите вниз. И что это? Что за пунктир? Ага, -а -а, понял. Понял. Я отталкиваюсь от нее. Хм, забавно. Интересная способность. Он будто бы зацепляется крюком. Теперь все ее друзья. Не могли наконец делать то что они собирались сделать сначала приключаться вместе сквозь эти миры ну или в этих мирах я знаю что слово приключаться неправильное но я просто не знаю как перевести это по-нормальному поэтому получается вот так Так, а здесь, наверное, нужно было использовать 7 способностей. Ладно. Одну потеряли. Зато вот здесь можем так пройти. Вот так вот. И теперь мне нужно научиться использовать все четыре способности. И не... они могли все просто остаться. Так, эээ... Чё-то у меня снова без звука. Ладно, наверное, нужно перезайти. Они могли теперь просто остаться. Так долго, как она... Так долго, как э, только она хотела. И все было бы хорошо. Я помню, когда она говорила это в тот раз... Очень хорошая вещь случилась. Так, а как я сейчас должен был это предусмотреть? Эй, я там должен был, пока летел, получается, должен был поменять способность и еще успеть ее использовать. Так вот, помните, последний раз, когда она использовал эту, говорила, и все было бы хорошо, то тогда произошел баг и, друзья, ее пропали. А сейчас все нормально. Не, не знаю, почему так получилось. Ну хорошо, что хотя бы все с ними в порядке теперь. Э, мне кажется, дальше так оно будет всегда. То есть нужно использовать одну способность и успеть в полете переменить кота и использовать вторую. Вот здесь тоже надо было успеть перемениться на, жел... на зеленую кошку и как-то это пройти. Так. Так. Надеюсь, что сегодня я смогу выложить еще и про Skyforce видео, а не только про это, потому что уже целую неделю ничего не выходило. И тем четырем людям, которые меня смотрят, думаю, будет приятно. А, вот еще как получается я могу. Я могу останавливать время, пока еду на чем-то. Точнее, замедлять его. Интересно. Она была уверена, что ее друзья могли остаться, пока ей нужно это. У нас бы. У них была куча времени, чтобы. Разли... Ну, чтобы приключаться вместе. А здесь как. А, ну, не, я понял. Нужно вот так. И теперь замедляем время. Потом останавливаем и спрыгиваем. Дальше они, наверное. Да, они еще больше. Они, они еще быстрее стали. Здесь тоже надо успеть перепрыгнуть, вот так. Ух, если бы я сейчас не ухватился, я бы упал. Это очень не очень хорошо. Еще быстрее, куда еще быстрее-то? Ладно. Так, замедляем. Она и так движется быстро, даже в замедленном времени, а так она вообще с огромной скоростью просто. И еще одна такая же. Так, стоп теперь вперед немножко так вот сейчас она доедет ну ладно так В смысле почему я упал с этой штуки как я упал обидно ладно попробуем еще раз так останавливаем не так далеко поближе так останавливаем В красную. Вот так. Так, теперь здесь. Здесь то же самое, только чуть-чуть сложнее, наверное. Так, допрыгнул. Надеюсь, что да. Допрыгнул. Допрыгнул. Надеюсь, такого не будет. Потому что по второму разу я не думаю, что смогу это осилить. Наконец-то можно использовать зеленую способность, но все-таки тут, кажется, будет больше упор на красную, ведь она самая тут самая нестабильная. Так, синее, давай. Вот. Так. И два за один раз надо вот затормозить. И теперь я могу пройти дальше. Здесь эта штука уже двигается, а не поверхность под ней. Интересно. Но это все еще не мешает пройти. Я, наверное, даже на лету могу так. Нет, не могу. Я движусь быстрее, чем эта штука. Поэтому я немножко хожу в другую сторону. Ладно. Так, так. Аккуратно тут. У меня осталась одна жизнь каким-то образом, и я просто умер. Я забыл переключить кошку. Ладно, еще раз. Так, так без потери пока. Так, так, так. Вот сейчас вот зря ударился. Так, давай синяя кошка используй. И здесь, и здесь. Главное не попасть то на штуки. Так, как же мне пройти там? О, вот так. вот все, все, все, все, все, Там же умер. Ну как так, а? Ну. Ладно. Ой, я потратил жизнь, но я зато прошел быстрее. И умер потом. Ладно, наверное. Лучше просто по-нормальному проходить. осталось так две жизни это хорошо ведь я да я был уверен что я ударюсь так так так, и теперь снова мы вернулись к этой движущейся штуке. останавливаем время вот не знаю поможет это да помогло я смог зацепиться за нее третий раз и прошел а эта штука еще мигает. Остановись. Не в этом положении, вот так. Теперь зацепляемся. И здесь нет. Стоп. Вот сейчас. Да. Есть. Я прошел? Или? Или нет? Нормально все? Кошка могла чувствовать? что что-то не было что что-то было точно не так. Но что именно вроде ж как все снова нормально хм. странно мои способности ой, мои способности все еще на месте. Все вроде хорошо. Что ж, не так-то? Хм. Странно, да. Но ну, может быть дальше будет понятнее. Увидим. Ага, здесь нужно, здесь нужно вот так в полете превратиться. нет вот так так теперь зеленая нет ну как я тут успел то удариться то хорошо еще раз пройду Не так уж это и трудно пока но все-таки я лучше буду почаще останавливать время чтобы лишний раз эта штука просто ударила меня по голове ну за что в ближний раз не ударяться и не падать потому что с недвижущейся штуки упасть труднее чем с движущейся Движу се... движущаяся может просто скинуть меня так да, это... да я и так могу упасть так. так так так так так ну чуть-чуть ну, бы еще еще бы чуть-чуть я бы допрыгнул. Переключусь заранее на зеленую кошку. Вот так. Теперь. Ох, ох, как это я так в лаву-то не упал, Это ж вообще-то миллиметр остался до нее. Надо же. Не ожидал, что я так смогу. Но я тут упал в лаву. Сколько же это будет продолжаться? Зеленая кошка. Давай. Хоть ты меня не подведи. Так, так. Ладно, зеленый, все хорошо. И я наконец-то сделал это. Я прошел. Фу, что же дальше? Что же дальше? А дальше, кажется, снова умру где-нибудь тут, посередине. Потому что способность воды очень нестабильная. О, неужели это сохранение? Наконец-то. И меня даже не придавили эти квадраты. Ну, зато это придавил. Ладно, я теперь хотя бы сохранился, и мне не придется каждый раз... И мне не придется каждый раз это все перепроходить. Теперь нужно всего лишь вот эти вот штуки вовремя устанавливать и цепляться. Так, остановить время и допрыгнуть. Вот так, еще раз. И сейчас зачем? Вниз. О, нет, это снова эти штуки. Ладно. Так, давай. Иди сюда. Ага, вот как теперь. Так, так, так. Одна из друзей кошки хотела поговорить. Интересно. Ага, мы теперь разъединили. Зеленая кошка сказала. Зеленая кошка поговорила. Она поблагодарила остальных котов или кошек. Ее, Её... она э, нап... упомянула, как они все были, как и... как все, как они все ей помогли. Но ей больше это не нужно было. Зеленая кошка была починена, исправлена. Она могла теперь покинуть это место, как они все планировали. А, они теперь могли покинуть это место. И что это? Кошка останется одна? Кошка была из... Остальные две кошки присоединились. Они сами еще не были починенными исправленными, но они были близки. Они поздравили зеленую кошку и ушли, и ушли, чтобы готовиться. Кошка не не как-то все очень странно. Что же дальше? После такого грандиозного финала, где они ее бросили, буквально даже не извинились, Кошка не могла осознать, что только что произошло. Она была напугана, и, и она ничего не поняла. Ей нужно было что-то, что оставит ее рассудок в порядке. О, вау. Или что-то, что может помочь ее рассудку остаться в порядке. Неужели это квадрат? Да, это квадрат. Квадратик вернулся. Вот только он теперь, кажется, вообще не в главной роли, да? И он сейчас просто как квадратик. И еще, кстати, изменилось вот это вот звук тикания. Кошка не была уверена... Что... Кошка не была уверена насчет Этой штуки, выгодящей как квадрат Но он помогал ей с прогрессом То есть она теперь к нему обращается Уже просто как к вещи А не как к другу, как это было В первой части Интересно И еще музыка, кстати, тоже из первой части игры. Я не знаю, как она называется. Хотя нет, кажется, помню. Она называется There is No Parallax. А это вот ее ремикс. Я не знаю, не помню, где она была в игре. но здесь ее решили вставить сюда. И вокруг все выглядит. Знаете, будто бы вот дождь прошел и туман такой вид. Это бы выглядело красиво. Я просто уже забыл, как. Ой, ну, ну зачем ты сейчас упала? Ну вот. Ах, ладно. Мне почему-то все-таки напоминает этот Этот мир, дождь. Именно после дождя, вот это вот как оно все красиво выглядит. Я люблю дождь. А еще моя любимая песня из Undertale называется It's Raining Somewhere Else которая играет в гостинице Метатона в отеле, точнее, в ресторане. Одна из моих любимых. Я люблю дождь и туман, и этот запах воды. Ну, вы знаете, запах дождя, когда вот только он закончился. Ну ладно, не будем отрекаться, будем лучше думать о игре. Так, здесь квадрату, по-моему, не очень нравится что тут он целый туннель из шипов прошел представляете и тут что снова то же самое нет тут уже немножко по-другому но они все-таки чуть-чуть повторяются эти комнаты неужели у разработчиков закончилась фантазия я надеюсь что нет ведь у нас еще у нас еще где-то миров 5 впереди вы видели сколько их там я показывал если нет, то можете перейти по ссылке в описании на плейлист, и там будет все части. И вы сможете посмотреть, где я там. Вроде как в первой части прохождения второй, второй части я показывал все миры. Сейчас оно чувствуется немножко так, будто бы я прохожу одно и то же по нескольку раз. Немного странное ощущение. Ну нет, сейчас уже все по разнообразнее стало. На кнопку нажал, на вторую нажал, квадрат подобрал и дальше пошел. Хм. Ага, здесь надо, наверное, сначала сходить наверх, потом вернемся. А нет, стоп, здесь все равно нужен квадрат. Ну да, как же без него-то? Мы то же мы же не можем по шипам ходить так вот так хорошо Сохранялка, спасибо. Ого, эта штука эта штука очистила место а в нем было еще другие штуки забавно хорошо разработчики придумали с этой вот с тем что она появляется исчезает А что будет, если меня прищемит один из этих квадратов? Ну, не меня, а квадрат, я имею в виду. Если квадрат прищемит квадрат. Да. Странно звучит, но интересно, как это будет? То есть он просто залагает в нем. Может быть, просто не, не упадет на него, или же вообще сломает игру? Ну, вряд ли, разработчики точно такое продумали. А куда сейчас? А, вниз? Интересно. Но я не думаю, что лава так работает. Эх, вот он там. Рядом очень этот выключатель. Но мне нужно пройти вот это все, чтобы до него добраться. И теперь еще и паркур. Ой. Ну ладно, у меня все равно сохранение там рядом. Так. Так. Ага. А, а все, понял, понял. Так. Та, так. Вот так. И вот так. Хорошо. Теперь нажимаем на эту кнопочку и идем прямо туда. Вот туда. Я вернулся обратно. В этот раз постараюсь с одной жизнью как-нибудь это пройти. Так? Все. Сюда? ох я прошел. Наконец-то. И теперь. Наконец-то. Я на выходе. Так, что здесь? Здесь я вижу... А, ну ладно, я понял. Мне наверх теперь... А, нет, кошки наверх. Я сейчас должен вернуться. И... Пройти вот это... А, нет, нет, это все таки квадрат. Ого, я высоко подбросил ту штуку. Вот это вот, третью, третий квадратик оранжевый. И они теперь внизу но они мне не помешали потому что я был уже уже после них Ух, ладно если останусь стоят тут они упадут я ведь могу сейчас квадратик отнести наверх вот так вот и потом вернуться обратно э -э ну не, я не хочу мне лень я лучше просто пройду этот это и так она ведь легкая здесь. Просто.. Ну ладно, один нас ударился неплохо. Может быть. О, вот, сейчас могу проверить. Нет, он как бы застревает на нем. Нет, если я сейчас его подберу, он сломается. Ну ладно, значит, он просто на нем зависает и. И все. Он даже не.. Выпрыгивает обратно наверх. Он просто зависает. Потому что, по его мнению, наверное, он продолжает падать. И он не может никак это сделать. И он никак не может упасть. Так, куда мне сейчас? Сейчас, наверное... А, ну все получается наверх, то да? Или нет? А где еще две? А, не здесь. И вот здесь еще одна. Все. Сделали лестницу для кошки. Теперь мы можем пройти. Так, квадрат. Давай, помогай. Спасибо. Еще раз. Так. Стоп, мне кажется, ли мы уже это проходили? Нет, это другое место. Здесь теперь уже штука стоит и сохраненка. Так. Снова. Нет, ну эти места разные, но они как бы похожи. Ну-ка, а что если я пройду дальше квадратом? Не, лучше так. Вдруг какой-то текст пропущу. Так, здесь вообще ничего нету. То есть, там раньше были какие-то препятствия, а сейчас... Сейчас тупо ничего. И тут... А, ну, здесь выход. То есть, все становится просто... Одним и тем же. А, странно. Это баг или... Или я не знаю. Сейчас квадрат просто по воздуху пролетел. Так, ну вот сейчас, сейчас она тоже повторяется, видите? Одно и то же, только с каждым разом дорожка вот эта становится все короче и короче, видите? Сверху, если смотреть, то видно. Все одинаковое, а дорожка короче. Это было неправильно. Да. Я вижу. Так. Ну когда это уже кончится? Все. Теперь уже даже шипов нету. А, нет. Все. Все, я упал. И снова. Снова. Снова одно и то же. Снова и снова. Без шипов одна. А она без шипов. Странно. И выход в конце. То есть я могу просто проспринтить все это время, но я лучше пойду, потому что кто знает, что будет. Так, Квадрат, ты стой тут. А зачем, интересно, вот эта штука без шипов? Она ж нужна зачем-то. Ей нужно было сражаться с этим. С чем? Что это сверху? Я вижу, что это. И Квадрат тоже видит. Она у него тоже где-то на краю зрения. Что это? Куда она исчезла? И почему тут дверь на крыше была? Эээ... Ладно, не ладно, <ч conquered> все плохо, все очень плохо, все лагает. Что, что с миром-то случилось? Странно. Ну ладно. Давайте дальше идти, что ли? Ей нужно было найти ее оставшихся друзей. А, то есть зеленая ушла куда-то. Понятно. Так. Все фиолетовая. Эта штука оттащила ее довольно далеко. Путь обратным будет трудным. И снова и все черное и какая у меня способность растут все такое темное э -э, что что это такое но у нее была мотивация чтобы найти своих друзей то есть я что ли как молния Ха. Забавно. Ну ладно, давайте на этом закончим эту серию. Вот здесь. И музыка, кстати, тоже из оригинальной игры, только улучшенная. Сегодня же, надеюсь, вечером выйдет видео про Skyforce. Потому что оно тоже не выходило довольно давно. Всем пока. Я думаю, если меня кто-то еще смотрит.